В этом видео ответ на вопросы, что такое пароизоляция, как ее правильно нужно монтировать, какие есть аксессуары для пароизоляции. Меня зовут Павел Рыбаков, сегодня мы говорим о кровельных пленках. После того, как мы смонтировали утеплитель, теперь у нас дело дошло до пароизоляционной пленки. Пароизоляция нужна для того, чтобы пар, который образуется при жизнедеятельности, не попал в конструкцию кровельного пирога. Если пар туда попадает, то при определенной температуре и влажности он начинает конденсировать, соответственно, утеплитель намокает и теряет свои свойства. Монтаж пароизоляционной пленки делится на два этапа. Первый – это мы берем нашу пароизоляцию, и степлером ее прибиваем к деревянной обрешетке. Второй этап – это приклейка пароизоляционной пленки ко всем конструктивным элементам. Также мы должны пароизоляцию склеить между собой. То есть мы делаем нахрест 10-15 см и проклеиваем специальной лентой. Вот. Для того, чтобы нам качественно проклеить пароизоляцию к стенам, также между собой нам нужно, чтобы наша температура была минимум плюс 5 градусов. Этот дом не отапливается. Когда мы сюда заехали, была температура 0 градусов. Вот. Но у нас есть газовая пушка, с помощью которой мы смогли нагнать тепло. Вот сейчас на данный момент температура 13,7 градусов. Влажность. 58%. Нормальные условия для того, чтобы приклеить нашу пароизоляцию ко всем конструктивным элементам. Что касается, как монтировать пароизоляцию, горизонтально или вертикально. По сути, значения это не имеет, потому что мы все равно стык пленки будем проклеивать лентой. Вот, эта лента герметично этот стык проклеивает, поэтому туда никакой пар у нас не попадет. На данном объекте мы будем использовать пароизоляционную пленку Delta Reflex. И аксессуары также у нас будут... Компания Дельта, это клей Дельта Тикс, специальный такой скотч Дельта Мультибанд и вот такой вот клей Дельта Тикс. Монтаж мы начнем с правого угла, вот будем раскатывать ее горизонтально справа налево. Важное место это угол пароизоляции. Вот, его необходимо будет подрезать для того, чтобы э, качественно можно было приклеить скотчем. И заводим одну сторону пароизоляции на другую. Дальше мы должны приклеить парализационную пленку к нижней части стены. Для этого мы будем использовать вот этот вот клей tix Соответственно, мы еще должны сделать один нюанс. Когда мы будем приклеивать пленку, мы должны ее делать вот так вот к равю, чтобы у нас остался небольшой запас. А пленки это нужно делать для того, чтобы если вдруг дом будет оседать, потому что это клееный брус, вот, он все равно имеет какое-то свойство усадки. Соответственно, у нас пленка будет не натянута да, и будет рваться. А наоборот, у него будет запас для того, чтобы растянуться. То есть она будет туда-сюда гулять. Вот, поэтому и так же мы будем делать. Мы сейчас начинаем с края, справа налево, постепенно. Тут она как бы с двух сторон приклеивается. У нее здесь есть такая липучка. Вот она. И за эту липучку мы будем тянуть и сразу пленку приклеивать. Тут остался еще старый битумный клей. Вот он. Мы проверили. Вот этот Delta Tix VDR идеально приклеивается к нему. Даже у него улучшенная адгезия получается. Соответственно, мы сейчас по этой линии прям... Прям пойдем туда. После того, как мы приклеили клей, мы начинаем приклеивать пленку, делаем небольшую складку, вот, начинаем снимать вот эту вот белую штуковину и приклеивать одновременно нашу пароизоляцию. как мы проклеили, да, нам дополнительно желательно еще раз пройтись. Вот для этого мы купили вот такой обойный ролик. Вот он такой прорезиненный, что ли, не знаю, как его назвать. Ну, короче, для обои он идет. И мы им сейчас будем проходиться дополнительно с небольшим таким усилием, чтобы придавить клей к пароизоляционной пленке. То же самое мы делаем из фронтальной части стены. Также приклеиваем, приклеиваем наш Дельта вот, Тикс. И к нему будем сейчас приклеивать пароизоляционную пленку. Также делаем небольшую складку. И постепенно будем сейчас липкую часть освобождать и приклеивать к ней пароизоляцию. Смонтировали еще один кусок пароизоляции. Теперь у нас их два. У нас уже появился нахлёст. Сейчас я покажу вам, как небольшой отрезок правильно приклеить. Покажу небольшой. Почему? Потому что закончился газ. И становится холодно. Поэтому все клеить не будем. Значит, вот у нас скотч. Он состоит из двух частей. Это бумажная часть. И вот такая вот липка. Бумажную часть мы убираем и начинаем липку приклеивать. Так вот. Сжимаем и простыми движениями начинаем аккуратно приклеивать. Убираем бумагу, сразу проклеиваем ее скотчем. Клей Delta Tix мы использовали для фасок. Закрыли зазор между фаской и клеем Tix VDR. Теперь нашей конструкция является пара и воздуха непроницаемой. В этом видео мы разобрали, что такое пароизоляция и для чего она нужна. Если вам было интересно, то подписывайтесь на наш канал, потому что в следующем видео я расскажу, что такое пароизоляция для мансардного окна. Всем пока!